Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тайна НЛО. Да, хотел вам рассказать очень интересную историю, которая случилась не так давно. А вы послушайте. Семь дней назад в этом месте был случайно местными жителями найден блин пес найден артефакт в этом месте а нашли кстати этот артефакт парни с 15 летние проблема в том что эти места очень загадочные здесь находится скорее всего неподалеку База объектов НЛО. Это горная река, и в этом месте можно найти не только объекты НЛО, но и множество интересных артефактов. Не так давно парни, 15-летние, прогуливались по тому берегу и нашли в земле необычный артефакт. Он был похожий на камень. Вот как вот на такие камни. Но там были интересные рисунки нарисованы. Типа люди поклоняются инопланетным существам. И это вроде было бы шутка. Ну, кто-то может нарисовал на камне. И бросил. Но суть в том, что через несколько дней все парни погибли. И очень случайно погибли при обстановке необычного места. Посмотрите внимательно. Вот такие необычные камни расположены по всему. У них внутри находится квадрат. Но суть в том, что это никакой там, знаете создана людьми, а именно в этом месте находился древний город искать каменный древний город. Нашли его очень тяжело, но суть в том, что вы можете сами все посмотреть. Я не просто так здесь нахожусь. Это место как раз, дорогие друзья, и расположено на том, что Люди знают про это место много. Вокруг этого места и находится древний город. Насчет парней. Парни погибли очень обстоятельстви... обстоятельским путем. Очень странным. Один погиб, когда его змея укусила. Другой погиб, когда хотел спасти парня, друга своего, а погиб очень случайно. Когда он его тащил, потыкнулся и об дерево острый виском пробил себе и погиб. Местные жители в этих местах видели необычные огни. А этот артефакт парни, которые погибли, принесли домой. Проблема в том, что... Одного звали Андрея, а другого Максим. Максим, который принес э, эту проклятую вещь себе домой, у него была сестра, бабушка, мать и отец. Они также погибли при очень необычной обстановке пожар. И все очень как-то знаете, скептически все это относится по мере того, что произошло. Мне кажется, это место не просто проклятое, а древние города, которые здесь находились, вы можете посмотреть. Их очень много. Река располагается очень интересно. Оттуда начинает идти горная река. И вот справа. А мы находимся типа по центру. Но здесь малая часть того, что может дальше быть. Выше по реке есть еще один древний город. Этот город расположен чуть выше. Что будет дальше, смотрите на этом канале. Подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайк. Ну а с вами Тайная НЛО. So depressed